Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам про такое средство из Fix прайс Это тоник для лица, тонизирующий, повышает эластичность кожи, улучшает микроциркуляцию, удерживает влагу. Покупала я его за 55 рублей. Скажу, так средство мне понравилось, потому что я уже брала точно такой же тоник. У меня он уже заканчивается меня все в нем устраивает, запах приятный, хорошо очищает кожу, увлажняет действительно, убирает остатки макияжа, неплохо, кстати, вот, так что я им пользуюсь с удовольствием, тут написано без парбенов, без силиконов, без спирта, вот, так что за такую цену вообще классно, вот, взяла второй раз, там есть еще разновидности, Таких тоников отсенда. В общем, ну я взяла вот это, так как я его оценила. Мне понравилось. Так что могу вам рекомендовать: берите спокойно и пользуйтесь. Вот. В общем, средство хорошее. Что тут нам пишут? Позволяет сохранить оптимальный уровень увлажненности, пробуждает клетки и устраняет следы усталости. В результате ваша кожа выглядит свежей и отдохнувшей. Кофеин имеет выраженный тонизирующий эффект. Комплекс аминокислот в составе тоника увлажняет кожу, способствует удержанию в ней воды, делает ее более эластичной, и и здоровый день за днем. Так, повышает эластичность и гладкость кожи, помогает коже справляться с ежедневным стрессом, оказывает легкий отбеливающий эффект. Экстракцию помника обладает ярко выраженным антиоксидантным, витаминизирующим и тонизирующим действием. В общем, тоник классный, действительно, за такую цену вообще просто супер. В общем, пользуюсь, я довольна. Сейчас вот как раз вот несколько дней, ну, неделя я его не трачу, буду пользоваться новеньким. В общем, как-то так. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, буду рада видеть вас снова. Всем пока!